Здравствуйте, другие подруги! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами очередное еженедельное гадание. Прогноз на камнях под названием Сбудется, не сбудется, получится-не получится. Произойдет ли то событие, какое-то вот какое-то действие, которое вы задумали. Итак, это прогноз для всех знаков Зодиака. Как всегда напоминаю, что личную информацию, конечно же, дорогие мои, лучше на личной консультации получать, личные какие-то тайны раскрывать. Итак, на повестке момента огненные знаки Зодиака. Это овны, львы и стрельцы. Итак, если вы загадали какую-то ситуацию на данную неделю, я попробую ответить вам через мои волшебные камни. Так, ну, во-первых, мне кажется, на этой неделе многие из вас будут разруливать какие-то невзгоды, какие-то сложности в теме любовь. Кто еще не познакомился, то среда может дать приятный сюрприз в этой теме. И вообще, я бы сказала, что со вторника вас ждет внезапное какое-то событие, которое пойдет вам в плюс, такое материального характера, богатительного характера. И вообще вся неделя неплохая. Одинокие могут наконец-то встретить свою половинку. Ну вот так вот идет. Вы, главное, там не спешите. Если такое мимолетное какое-то свидание или мимолетное такое знакомство, не переживайте, оно будет иметь продолжение. Все, что касается трудовых подвигов, будем говорить так, трудовых и творческих, но ну, может быть довольно в среднем режиме, хотя я бы сказала, что четверг может выстрелить в хорошем смысле, в какой-то удачным событием, в вашу пользу. Что еще может не произойти? Очень пламенная любовь, какая-то сумасшедшая любовь может не произойти, и какие-то огромные такие предпосылки к большущим переменам я на этой неделе еще не вижу и еще бы сказала так может быть э, от какой-то своей новой тайны стоит пока что огородить своих подруг или своих друзей то есть пока что что-то не рассказывайте им вот такая вам подсказка от кассандры и давайте посмотрим на три дня недели понедельник понедельник день который может дать провокации, день, который вас может сбить с пути, сбить прицелы, так сказать, а день, когда чертики скачут и хотят от вас каких-то вот ваших ошибочек, скажем так. Ну, такая раскачка вокруг вас идет. Вот вы вошли куда-то, зашли, и у вас ощущение, что у вас что-то, может быть, бесит, что-то вам не нравится. То есть это день такой, попробуйте быть выдержанным. Среда. Среда. Возможно, небольшое недоразумение в теме в отношениях с женщиной. Также в этот день, может быть, не стоит рисковать в своей внешности, в теме, ну, какие-то эксперименты, новая покраска, перекрашивание волос, новый цвет, какие-то пирсинги, татуировки, какие-то опыты по пластическим темам, Тут может быть что-то пойти не так и суббота, а суббота, дорогие мои, будьте внимательны те, кто за рулем, будьте внимательны в пути и вообще обращайте внимание, в чем люди вас упрекают. Я бы так сказала и обратите внимание, обратите внимание э на этот философский камень, ну вот в моем раскладе камней. Ну это такая и чакра фиолетовая, когда это уже мы как бы высшие миры, куда заходим, как бы кто-то заходит, кто-то нет. Но в смысле это, начиная со вторника, какие-то вот... Идут рассуждения, пойдут рассуждения. Может быть, какие-то ценности с одной полочки вы перетянете на другую полочку, и это пойдет вам в плюс. Возможно, вы будете очень сильно акцентироваться на том, как ваши люди, знакомые или близкие к вам относятся, и вы вот будете тут свои выводы делать. Вот, дорогие мои, очень так вот непросто, непросто, я сказала, да. Вторая неделя тянет к какой-то философии. А теперь, дорогие мои, на повестке момента земные земляные знаки зодиака. Это тельцы, девы и козерожки. Ой, прямо иногда козерожки, мама не. Ну, тельцы тоже. Значит, так, давайте посмотрим, если вы загадали какое-то событие. Ох, уже один камень выпал. Как интересно, смотрите, прямо в линию, да? И здесь линия очень интересно, что же у нас параллелизируется из прошлого. В прошлом какая-то болезненная вообще, честно говоря, возможно, ситуация в любви, но на этой неделе э, какая-то вам компенсация дается. Во-первых, это камень удачи, мне нравится. Потом, то есть вы сами посмотрите, удача куда вас потянет. Или что-то попридержать, или резко идти в гору, и что-то делать, что-то забирать, что-то покупать. Вообще камень, этот камень такой, ну... Временного богатства, скажем так, это перит, который, э, ну это не золото дураков в моем раскладе камней, это то, что блестит, то, что круто, но на самом деле, может быть, потом со временем, даже если вы что-то ценное купите в середине недели, и вот сейчас для вас это вот как цель, как с ума сойти, хочу купить, бал, там, хочу, да, Потом это так вы как-то охладеете к этому, вот тут интересно. И хочу сказать, что возможно на прошлой неделе была немножко такая самообманная ситуация, что-то непонятное связано с рабочим, какой-то вот с карьерным. Тут вот надо не спешить, я бы сказала, не спешите в этой теме, не надо спешить, потому что э, камень удачи-то лежит, ну вот конкретно камень работы сюда не вышел. Ну, может быть, понедельник можно рискнуть и подойти к начальству. И еще хочу сказать, тут такой совет вам от высших. Какие-то фобии, какие-то сомнения выключай. Иди вперед. И не сомневайся. Не сомневайся. И давайте посмотрим подсказки от Кассандры на три дня недели. Понедельник. Понедельник. Какие-то женщины или женщина, или родственник, или просто женщина может пойти вам навстречу. Может помогать, и женщина-коллега может сильно вам в чем-то про про продвинуть вашу идею. Среда, среда, будь осторожен, будь осторожны в дороге, давайте подсказку, среда. Среда, обрати внимание, что творится у тебя дома вообще, среда. Вот тут очень интересно, так камни легли. Возможно, дома тебя кто-то хочет порадовать, но если ты это чувствуешь, ну покажите, покажите, что вам это тоже поощрите как-то вот, поблагодарите повышенно. Вот почему-то так карты говорят. И суббота. А суббота, смотрите, пустой день, когда, возможно, или мы напланировали что-то, ну, как-то, или там вот гости не приехали, допустим. Давайте возьмем подсказку такой замкнутый день, почему-то он говорит, посиди дома или что-то в себя загляни, или дома какие-то недоделанные дела, вот все-таки доделай перед каким-то брыж... броском каким-то рывком, и на что обратить внимание. Обрати внимание, что все-таки, возможно, эту неделю, да, вы будете как тигр к прыжку готовиться, у кого в понедельник рабочие темы, там ну, как-то пойдет, ну, не... как будто у вас будет недобор какой-то ситуации, то готовимся к концу недели, думаем про свои рабочие вот ходы-выходы, про свою стратегию, скажем так, профессионально, в профессиональном и творческом таком моменте. Вот, дорогие, как всегда, напоминаю, что личную информацию надо получать, просто ее надо получать на личной консультации. Итак, а сейчас... А сейчас перед нами воздушные знаки зодиака. Это близнецы, весы и водолей. Итак, дорогие мои воздушные, если вы загадали какое-то событие, давайте посмотрим. Вот хотел немножко так вот это а я придержала. но так видать, видать, так есть. Ну, что сказать. Эта неделя по сравнению с прошлой более отдыхающая. Если тема любви какой-то, может быть, понедельник зацепите. Вторник среда, ваша какая-то энергия накопившаяся, захочет выпрыгнуть, выйти на наружу и что-то делать. Может быть, надо начинать. Не, не надеяться, не ждать, когда к вам присоединится друг и подруга, а вот просто начинать. Вообще неплохие камни со среды лежит камень перестройки. Перестройка связана, возможно, и с рабочими какими-то моментами или с общей вашей жизненными. Вообще неплохие камни. Такое ощущение, что прошлой неделе вам дала джазу. Как говорится, она вам была очень пестрая, как и винегрет, как я говорю иногда. И в этой, этой неделе она более сконцентрирована. Вы четко знаете, куда идти и что вам делать. И мне это нравится. Понедельник. Понедельник внезапно. Внезапная ситуация, может быть, вы внезапно что-то решили, особенно водолеи, как вот гром среди ясного дня, молния какая-то, и вы пошли, пошли и начали делать. Может быть, это и хорошо, только осторожно с невнятно работающими электроприборами. Среда, среда, среда. какой-то пустой день, то есть это не то, что пустой, а мы не завышаем свою самооценку, мы не лезем не туда, куда не надо. Среда, значит, просто принимаем подсказки и ситуации от судьбы. Я бы вот так сказала. И в воскресенье, а в воскресенье почему-то карта связана каким-то образом и с работой тоже. Или кто-то с работой позвонит, или как-то там посидите, посплетничаете э, с кем-то из коллег э, по работе. Может быть, будете обсуждать тему зарплат или не, не до зарплат. Вот скажем так, вот аккуратно скажу и обратите внимание. Обрати внимание на то, что ускоряется, э, уск, ну, ситуация ускоряется. Успевай попасть вот в эту струю, вот в эту ну, скорость вот этой ситуации. Что-то не проморгай, но и не забегай вперед. Вот тут сложная задача, дорогие мои. Да? То есть я думаю, на выходных вы уже будете делать какие-то итоги, подводить итоги по ситуациям. Дорогие мои, у кого... Вопросы личного характера всегда обращайтесь ко мне на консультацию. Пишите на почту или в WhatsApp пишем слово «консультация». А теперь на повестке момента наши, наши уважаемые водные знаки зодиака. Это наши раки, скорпионы и рыцы. Ох, ну у рыбок очень интересно. Вот у рыбок как-то... Рыбки береги здоровье, я бы сказала. А вообще водные мои на границе с той недели на эту неделю очень понедельник может быть насыщен. Прям, смотрите, четыре камня легло. С удовольствием можете принимать помощь, чьи-то подарки, помощь друзей, подруг, вот соседей. То есть берите, ну, не сомневайтесь и берите. Центр недели вам даст непредсказуемое событие какое-то, которое вы не планировали, которое только на небесах оно записано. Я называю этот камень цифра 3. Ну, как бы вот в нем, вот в принципе, я тут просто взяла фломастер, и чтобы я в очках сижу, ну, чтобы было видно, да. То есть вот тут цифра 3 на этом камне, она природой написана по факту. Вот, то есть... Жди помощи от высших, жди подсказки от высших высших сил. Можешь попасть в такие в необычные ситуации, таинственные. А вот выходные, я бы сказала, выходные, не стоит рисковать. По выходным, лег, особенно на воскресенье, лег камень э демона, демонический, камень лилит который хочет вас сбить с толку с панталыгу, хочет вас вывести на другой, может быть, даже нищ, нижний более уровень жизни через ваши же ошибки, вот через ваше заблуждение. То есть вот подумайте, что вы на прошлых выходных, вот, какие вы там идеи принимали на неделю. Взвесьте еще раз, надо ли это или не надо. И тема пламенной любви, возможно, первые два дня недели, скажем так, если тема встречи, возможно. Но этот человек будет от вас требовать прогресса, будет от вас требует, требовать каких-то самообучений, самоповышений. Вам придется за этим, к этому человеку пристраиваться, подстраиваться, держать марку, скажем так. Подсказки от Кассандры на три дня недели. Понедельник. Понедельник, вот, принимай как есть. Также обрати внимание, что твои родственники от тебя хотят, а кто родители, уделите хоть 20 минут ребенку, загляните в его душу, попытайтесь отлепить ребенка от компьютера, если он там залип. Среда. Среда, вот будет формироваться, значит, вот через это необычное событие. Это будет вам и подсказка, это будет вам и предпосылка, что-то в будущем выстраивать, может быть, немножко переделать, перестраивать, может быть. Это карта будущего. Очень хорошая, интересная карта. Это вам будет подсказка, а что будет впереди и как я должен, как я должна двигаться вперед. Суббота, суббота, вот смотрите, суббота, воскресенье. Карта воровская. Берегите гаджеты, чтобы сами не потеряли или чтобы у вас их не умыкнули. Ну, также и смотрите, чтобы чертик вас не совратил залезть на чужую территорию и взять что-то или кого-то чужого. Вот что-то такое. И обрати внимание, обрати внимание. Ну, вот обрати внимание, это центр недели. Какую же подсказку, это неделя, ну, скажем, среда-четверг, вот тут вот ловим, ловим, да, ситуация. Что там будет, и это будет вам какое-то предзнаменование, какая-то подсказка. Даже в эти дни, возможно, надо обращать внимание на сны, которые вас удивят, скажем. Ну, вот необычное что-то во снах, сны утром. Вот, дорогие мои, такая была вам подсказки, такие прогнозы. Кому нравится, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До встречи!